Что ремонтируют на Гвардейской и для кого откроются двери? В этом замечательном здании у нас будут э, две составляющие. Первый – это многофункциональный центр для иностранных студентов. И, собственно, во второй части этого здания будет располагаться Департамент внешних связей. Сабантуй в этом году пройдет не только в офлайне, но и в онлайне. Для любителей Майнкрафт студенты Казанского университета готовят свою версию праздника. Там будут все традиционные виды конкурсов, что могу сказать. Там будет бой на бревне с мешками, набитыми сеном, там будет бег с ложкой, с сырым яйцом, залезание на стол, к которому привязан петух вот, и многое прочее. В Елабужском институте КФУ прошли 10 международные стахевские чтения. Я очень рада, что я сюда приехала, поскольку Елабужская конференция, и это сейчас одна из главных по значению для изучения истории российского предпринимательства 18-го, 19 и начало 20-го века. Всем привет! В эфире УниверНьюз, а в студии Юза Шерифулина. В Институте управления экономики и финансов состоялась торжественная церемония чествования врачей-медицинских работников Казанского университета. Во время мероприятия 295 сотрудников получили благодарственные письма от Государственного совета Республики Татарстан и другие награды. С профессиональным праздником Днем медицинского работника врачей поздравил ректор университета Ильшат Гафуров. Также в мероприятии приняли участие депутат Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов, а также министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Всех вас хочу поздравить с профессиональным праздником наших медиков Днем медицинского работника. Пожелать вам удачи по жизни, чтобы поменьше на пути вашим встречались проблем, ну и а больше было в нашей жизни с вами праздником. На улице Гвардейская, 9 около четырех месяцев назад, начали капитальный ремонт помещения. Здесь будет многофункциональный центр для иностранных студентов, а также департамент по внешним связям Казанского университета. Когда здание будет готово для приема иностранных студентов, выясняла наш корреспондент. В первой части здания будет многофункциональный центр для иностранных студентов. Здесь они смогут получить ответы на все свои вопросы. Здесь будут две приемные комнаты. Одна будет отвечать за все, что связано с миграционным приемом. Другая будет связана с образовательной деятельностью. Все вопросы, которые у них возникают, связаны с образованием. Здесь они смогут получить необходимые документы, справки получить какие-то выписки. Будет отдельная электронная очередь. Соответственно, они смогут дистанционно и на месте записаться на этот прием. Во второй части здания будет располагаться департамент по внешним связям Казанского университета. Здесь же будет фронт-офис департамента и бэк-офис. То есть все сотрудники будут располагаться на этом крыле. А также будет отдельное место для работы с преподавателями, говорит Тимирхан Алишев. Кроме того, здесь есть еще подвальное помещение, которое тоже сейчас приводится в порядок. Я думаю, что со временем они тоже будут вовлечены в какую-то работу для и будут полезны и функциональны для иностранных студентов. По словам Артура Хабибулина, планируется, что ремонтные работы на этом объекте закончатся к концу июля. На сегодняшний день отделочные работы с той стороны здания уже окончены. Приспособность сейчас ведется замена наружных витражей, так как существующий витраж не удовлетворялся по техническому расчету зданий. Вот, ведется замена наружу витража и небольшие ремонтные работы в подвал для приспособления под нужные института, департамент связи. Да. По плану, уже в сентябре помещение должно открыться для приема иностранных студентов, которые поступят в Казанский университет в этом году, утверждает Тимирхан Алишер. Эджима Небаева, Ленардов Тавлетьяров, Универньюз. Ректор Казанского университета Ишат Гафуров встретился с заместителем Хакима Ташкентской области Нажмедин Хаджой Шариповым. Стороны рассмотрели возможность создания дополнительных совместных образовательных программ по системе двойных дипломов, организацию совместных научных исследований, сотрудничества в области медицины и образования. В 2021 году народный татарский праздник Сабантуй появится в Майнкрафт. Студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета готовят онлайн-версию на сервере популярной видеоигры, куда 26 июня сможет попасть каждый желающий. Традиционно в начале лета в Татарстане проходит сабандуй. Праздник символизирует окончание весенних полевых работ. И в этом году он пройдет в популярной игре «Майнкрафт». Цифровую версию татарского народного праздника подготовили студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета совместно с коммуникативным агентством К-9. Инициатором было замечательное агентство К-9. Оно заметило наших студентов, потому что они в Майнкрафт разработали деревни универсиады и здания КФУ. Студенты, соответственно, полностью создали классические площадки то есть для сабантуя в нашем традиционном татарстанском стиле. Вот, со всеми надписями «Сарахим Итагас». Разработка велась под руководством магистранта второго года обучения и в Алмаза Ахматьянова. Команда в составе 8 человек в течение месяца трудилась на созданием виртуальной площадки «Сабантуя». В игре можно будет встретить традиционные элементы и площадки народного татарского праздника. В настоящее время авторы уже подготовили главную сцену и подром и другие локации.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 Посетителем сервера сможет стать любой желающий владелец игры «Майнкрафт». 26 июня с 11 до 20.00 доступ к серверу будет открыт в группе и в МИД КФУ ВКонтакте. Кроме того, 26 июня в 15.30 к онлайн сабантую подключатся стримеры Вика Картер и Усенок Джек, которые проведут онлайн-экскурсию по локации и расскажут о сабантуе. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Виолетта Басова, Универ в Елабужском институте КФУ прошли десятые международные стахеевские чтения. Научный форум традиционно был организован совместно с Елабужским государственным музеем-заповедником. Все подробности в сюжете. В этом году формат мероприятия смешанный. Помимо очных выступлений спикеров, прослушиваются доклады и в онлайн-формате. Среди участников специалисты в области истории, культурологии, литературоведения, экономики, а также потомки знаменитой купеческой династии Стахеевых. В общей сложности в оргкомитет мероприятия поступило более 60 докладов. Елабужская конференция, и это сейчас одна из главных по значению, для изучения истории российского предпринимательства 18, 19 и начала 20 века. Общая тема, объединяющая все исследования, звучит как российская провинция, историческая память и национальная идентичность. Однако особый интерес по традиции вызвали новейшие исследования о жизни российского купечества. Эта конференция позволила наладить контакты с потомками Стахеевых и, главным, главным образом, еще и с теми, кто начал делать первые подходы к исследованию темы купечества. В течение двух дней свои доклады представили ученые Российской Академии Наук, Академии наук Татарстана, представители крупных научных центров Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Уфы Оренбурга. Спикеры предложили аудитории рассмотреть особенности развития провинциального купечества в России, историко-культурную самобытность регионов России, а также неизученные ранее факты из истории династии Стахевых. Елизавета Никитина, в Музее истории КФУ открылась выставка, посвященная юбилею профессора и выпускника Казанского университета Григория Вульфсона. Смотрим. Главный труд Григория Вульфсона – это реставрация актового зала Казанского университета, который сейчас называется императорским залом. Именно он руководил созданием музея Ленина в Казанском университете. Идея восстановить актовый зал в том виде, в котором он был во время сходки 4 декабря 1887 года, появляется накануне столетия этой сходки. Работы по реставрации зала начинаются под руководством ректора Александра Ивановича Коновалова в 1982 году. И ректор университета предложил возглавить эту работу Григорьеву Чубльфсону. Потому что Ульсон зарекомендовал себя не только как высокопрофессиональный историк, но и как человек, который способен создавать музейные экспозиции, отвечающие современным требованиям. Единственное, что не удалось реализовать Григорию Ульсону, после реставрации актового зала на центральной стене не появился портрет Александра Первого, основателя Казанского университета. Это произошло только в 2004 году. Елизавета Никитина, Леонардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Илюза Шарифулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!